Ребята всем привет сегодня в своем видео я вам расскажу как скачать windows 10 21H2 multi-edition из образ с официального сайта microsoft скачать будем с firefox открываем firefox и вводим скачать windows 10 с официального сайта далее переходим на первую ссылочку у нас открылся сайт microsoft.com и здесь мы можем скачать windows 10 но кнопки как таковой мы здесь не видим что нам необходимо сделать нажимаем f12 внизу у нас появляется консоль переходим вправо и здесь есть режим адаптивного дизайна то есть режим мобильного телефона Нажимаем, и у нас появляется вот такое окошечко. Давайте с вами увеличим шрифт. Вот, мы прокручиваем, кнопочки также нет. Нажимаем правой кнопкой мыши «Обновить». И у нас с вами обновляется страничка. Как мы с вами видим, появляется Windows 10 November 2021 Update. Нажимаем «Выбрать выпуск» и у нас появляется Windows 10 Multi-Edition ISO. Нажимаем «Подтвердить». Далее выбираем язык продукта. Выбираем русский. Еще раз нажимаем «Подтвердить». И у нас с вами открывается загрузка Windows 10 64-бита и 32-битная. Выбираю 64-бит скачать. Сохранить файл. ОК. И у нас пошла с вами загрузка. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Всем пока.